Всем привет! Сегодня готовлю легкий салат из молодой капусты и огурцов с кунжутной заправкой. Салат очень легко готовится, а кунжутная заправка придаст ему пикантный, довольно-таки непривычный вкус. А как его приготовить и что понадобится для заправки, я вам сейчас расскажу. А для салатика нам понадобится молодая капуста, свежие огурчики, редис, зелень укропа и для заправки кунжутное масло, соевый соус, сок лимона, перец черный молотый немного сахара и кунжутные семена. А для начала мелко шинкуем капустку. Для этого салатика я взяла вот половинку небольшого кочана. В капусте добавляем сахар и немного ее приминаем для того, чтобы она пустила сок. Так, ну вот так немного приминаем капусту, видно, как она дала сок, у меня и бабушка так делала, она добавляла всегда капусте сахар, и даже квашеной капусте добавляла сахар, от этого вкус другим немножечко получался. Так, ну вот затем огурец промываем, срезаем вот эти все кончики, нарезаем вдоль, а затем тоненькой соломкой. Здесь также нарезаем вдоль, затем на толмет соломку. Вот так вот. Зелень укропа мелко измельчаем. Затем приступаем к заправке. Для этого возьмем 2 столовые ложки кунжутного масла. Добавим столовую ложечку соевого соуса ложку лимонного сока 7 кунжута и все перемешаем салатик немного перемешаю и заправляю его заправкой по желанию можно поперчить салатик заправляем нашей заправкой все перемешиваем, а кому недостаточно соли, так как мы ее не добавляли, она содержится в соевом соусе, можно ее добавить, конечно же. Так, на мой весенний легкий салатик, заправленный кунжутной заправкой, готов. Лимонный сок придает этому салатику кислинку. Чувствуется соевый соус, кунжутное масло, семечки, придают такую некую пикантность. Попробуйте приготовить такой весенний салат из капусты, огурцов с этой заправкой. Я думаю, что такой салатик понравится многим. А я, конечно же, желаю всем приятного аппетита. Поставьте мне, пожалуйста, лайки. Всем пока!